Привет, посетители психушки! Вы когда-нибудь входили в комнату, полную незнакомых лиц, и замирали или чувствовали внезапное желание уйти? Некоторым людям уверенность, которая возникает, когда вы чувствуете уверенность в себе и знаете, что можете справиться с любой неопределенностью, дается нелегко. Итак, с учетом сказанного, вот шесть способов мгновенно стать более уверенным в себе. Номер один. Встретиться лицом к лицу со своими страхами. Останавливаете ли вы себя от участия в новом опыте, потому что вам страшно? Чувство страха перед чем-то опасным – это способ вашего разума защитить вас от вреда. Но ваш мозг также может вводить вас в заблуждение в чувство страха из-за безобидных вещей, таких как публичные выступления. Позволяя страху одолеть вас, вы мешаете полностью реализовать свои мечты. Уверенность растет не от бездействия, а от способности сделать шаг, несмотря на страх. Номер два. Примите неудачу. Суровы ли вы к себе, когда совершаете ошибку? Неудача – это ступенька к успеху. Никто никогда не становится мастером в чем-то, прежде чем стать новичком, а быть новичком в чем-то означает потерпеть неудачу в чем-то один, два, даже сто раз. Приняв неудачу, вы узнаете, что работает, а что нет. Это дает вам больше уверенности в принимаемых вами решениях. Не позволяйте неудаче остановить вас от попыток. Номер три. Говорите четко. Вы говорите тихо или, может быть, слишком быстро? То, как вы говорите, это один из способов, который может изменить или изменить то, как вы выглядите в глазах других. Запинаясь, бормоча или замолкая, слушатели могут не поверить вашим словам, что может вызвать сомнение в том, что вы пытаетесь донести. Потратьте время на то, чтобы произносить свои слова медленно и четко. Попрактикуйтесь в произношении своих слов и, возможно, даже послушайте аудиозапись себя, чтобы почувствовать, как вы говорите. Номер четыре. Следите за языком своего тела. Помните ли вы о том, как вы представляете себя перед другими? Язык вашего тела играет большую роль в том, как вы излучаете уверенность, начиная с того, как вы стоите, и заканчивая положением ваших рук. Ваши руки скрещены на груди? Вы можете показаться незаинтересованным. Ваша нога обращена в сторону... Некоторые могут подумать, что вы хотите сразу же прекратить разговор. Вместо этого вы, возможно, могли бы придерживаться некоторых позитивных, доступных и уверенных в себе моделей поведения, таких как поддержание соответствующего зрительного контакта и естественное отражение языка тела другого человека. Номер пять. Подвергни сомнению свои сомнения. Ты когда-нибудь думал, что ты недостаточно хорош? Сомнение – это один из способов защитить себя от боли неудачи, но оно также ведет к бездействию. Сомнение может проявляться в форме ограничивающих убеждений, как будто я недостаточно хороша или продолжаю все портить. Обратите внимание на эти чувства и спросите, почему они возникли, когда они возникают. Может быть, легко смотреть на плохую сторону. Но сосредоточившись на положительных результатах, вы можете обмануть свой разум, заставив его поверить, что сделать эту страшную вещь в конце концов возможно. И номер шесть. Сделай глубокий вдох. В напряженный момент вы можете активировать свою реакцию «Сражайся, беги или замри». Это может привести к тому, что вы неосознанно задержите дыхание или ускорите его. Когда вы поймете, что ваше дыхание изменилось, сделайте все возможное, чтобы успокоиться. Обратите внимание на свое дыхание. Начните с глубокого вдоха, затем переместите его на живот, когда ваша диафрагма расширится. Затем выдохните. Если вы один, вы можете попробовать дыхательные упражнения, чтобы улучшить свое общее настроение, которые помогут прояснить ваши мысли и вернуть их к настоящему моменту. Итак, узнали ли вы новые способы стать более уверенными в себе? Есть ли у вас какие-либо предложения, которые еще не были рассмотрены? Не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже. Пожалуйста, обратите внимание, что ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описание ниже. Также не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Большое суперспасибо, что посмотрели. До следующего раза!